Всем привет! Меня зовут Антон. Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном достоинстве нашего тренажера: это рукоять. Рукоять сделана таким образом, что она упирается в пол. И при использовании нашего тренажера вы его не опрокинете, вставая с него. Когда мы с него встаем, мы можем спокойно упереться на рукоять. И садитесь с тренажера. Всем спасибо.